Тем, что эту песню я написал не один, а в соавторстве с моим давним другом, э, моим коллегой Кириллом Комаровым. Э, тоже это автор-исполнитель из Санкт-Петербурга. Кстати, он еще в Обнинске не был, так что я думаю, что э, с, э, в 2022 году такое желание загадываю, чтобы к вам приехал Кирилл. А пока песня, которую мы написали вместе, она, кстати, оказалась, потому что мы ее написали до всего этого, но она оказалась очень актуальной. Она называется Мой доктор. И все время забываю одну вещь. Пополнительный музыкальный инструмент, так что еще раз. Все говорят, что я профи. Все говорят, что я ас Я классно выгляжу в профиль И неплохо смотрюсь на вас Зря время свое не трачу Имею здоровый вид. И только мой доктор считает иначе Мой доктор считает иначе Мой доктор Что-то темнит жизни я -гуру, И каждый мой день мастер-класс Когда я тру за войну, Дамы впадают в экстаз С утра я похож на мачо Особенно если не плит И только мой доктор считает иначе Мой доктор считает иначе Мой доктор знать, где болит Я лежа, похож на лето, Не сдвинусь, не обойти А если смотреть против света Мне не дашь тридцати И Я беру такие подачи Что мог бы играть за зигит только мой доктор считает иначе, Мой доктор считает иначе, Мой доктор кому-то звонит. Мой доктор курит И смотрит в окно, Я пытаюсь шутить, Но ему не смешно, Он говорит, я насквозь, он обо мне знает все, но вот он почти, не меняясь в лице, берет авторучку и пишет лице. Кочука свершилась, И я спасен, я спасен. Mm. И сам я слегка устал В моем голосе вместо стали Какой-то другой металл Заблудилась моя удача И стерлась моя броня И только мой доктор считает иначе Мой доктор считает иначе Мой доктор Верит в меня.